здравствуйте дорогие друзья в одном из прошлых фильмов мы говорили о ядерной войне начала 19 века и разбирали кто с кем воевал и почему это было именно в начале 19 века сегодня предлагаю отвлечься от конкретных дат и посмотреть на всю эту ситуацию немного шире давайте попробуем сопоставить научные факты и мифологию первым делом позвольте рассказать вам про клудинское озеро это круглое озеро на алтае сначала краткая официальная историческая справка Кулундийское озеро – самое крупное из озер Алтайского края, расположено в западной части Кулундийской равнины, в 64 километрах восточнее Славгорода. Площадь водосбора – 24 100 квадратных километров. Площадь Экватории 728 квадратных километров. Диаметр – около 35 километров. Высота над уровнем моря – 99 метров. Озеро неглубокое, в среднем 2,5-3 метра. Вода слабосоленая. Вокруг озера типичный степной пейзаж. В восточной части озера много островов и заливов. Западная часть более ровная, со множеством песчаных отмелей, имеющих рекреационное значение. Питание озера снеговое, зимой оно не замерзает, температура воды летом до плюс 26 градусов по Цельсию. В озеро впадают реки Кулунда и Суетка. Озеро является остаточным водоемом, содержит запасы глауберовой соли. Конец. кратко официальной исторической справки. Кстати, история открытия Глауберовой соли сама по себе очень интересна, особенно если ее рассматривать, зная нашу версию событий начала 19 века. Ну а о Глауберовой соли, друзья, думаю вы сможете почитать сами, сейчас речь не о ней. Официальная информация по Кулундинскому озеру, имеющаяся в открытых источниках, крайне скудна. Между тем, вода этого озера у местных жителей считается целебной. Но при этом непосредственно на берегу озера не расположено ни одного населенного пункта или турбазы. А причиной всему очень высокая остаточная радиация. На берегу, непосредственно на урезе воды, можно находиться не более 45 минут. Самый ближайший поселок Успенка находится на расстоянии 2 километра от берега. Если смотреть на спутниковые снимки озера, то на первый взгляд и не скажешь, что это воронка от мощного взрыва, ибо в настоящий момент озеро имеет вид полукруга. Однако, при более внимательном подходе становится очевидно, что восточная часть со стороны впадения рек Слоновки и Кулунда это намывная пойма с болотами и малыми озерцами. И очертания этой поймы как раз и дополняют Кулундинское озеро до полного круга. То есть сыграли свою роль природная эрозия почвы и неравномерное высыхание. Самая глубокая часть озера расположена в центре, но чтобы зайти в воду хотя бы до пояса, нужно пройти 200-300 метров от берега. На самом берегу очень много крупных песчинок, оплавленных с одной стороны, а с другой стороны они структуру не потеряли. Когда смотришь на этот песок прямо, он вроде нормальный, а когда под углом или при косом освещении, то видно, что песок черный. По рассказам одного из местных жителей, однажды, работая во дворе своего дома, он убирал траву и разодрал всю руку до крови. Но стоило прийти на целебное озеро и опустить руку в воду, как в течение трех минут ранки затянулись, кровь исчезла, произошло быстрое заживление ран. Подобных историй местные жители могут рассказать сотни. Однажды во время поездки на это целебное озеро мы познакомились с интересной женщиной, доктором биологических наук, бывшим зам кафедры одного сибирского университета. Она давно заинтересовалась целебностью этого озера и в прошлом проводила свои исследования, периодически собирая образцы грунта, воды, растительности, воздуха. Друзья, здесь должен пояснить такой момент. В любом городе, Кафедры биологии высших учебных заведений очень плотно работают с прокуратурой и следственным комитетом. Потому что прокуратура и следственный комитет делают запросы на проведение различных исследований трупов. Таким образом, на кафедре биологии складываются определенные константы, по которым они достаточно быстро и четко выдают результат. Когда труп появился, сколько он здесь лежит, сколько человеку было лет и так далее и тому подобное. Так вот, если бы исследование этого озера она проводила самостоятельно, в рамках учебной программы, максимум о нем бы знали ее аспиранты и студенты, то никто бы на эти исследования не обратил внимания. Однако данные, обнаруженные ими в ходе исследований Колундинского озера, были настолько ошеломляющие что они сообщили всем, кому только можно. В итоге ее уволили из университета, удалили все ее научные труды и всю историю ее научной деятельности, словно ее никогда не было. А нашла она там? То, что на этой территории, где сейчас расположено озеро, одномоментно сгорело от 800 тысяч до миллиона человек. Собственно, в этом и заключается целебность озера. Из-за того, что в воде очень много веществ, которые ранее были живыми людьми. То есть люди, очень быстро сгорев, превратились в пепел, который затем растворился в воде, сделав ее целебной. И таких крупных озер много. Очень много. Как недалеко от Кулундинского озера, так и за тысячи километров от него. В любом регионе, где есть круглые озера, про них ходят мифы и легенды. Не говоря уже про название этих озер. И очень многие являются солеными или даже целебными. О причине образования круглых и соленых озер мы уже рассказывали в фильме «Был ли потоп?» и «Причем тут кислотные дожди?». Ссылка на него есть в описании, поэтому сейчас не буду повторяться. Прежде чем мы перейдем к сопоставлению мифов и научных фактов, так сказать, забегая вперед, позвольте, друзья, задать вам вопрос почему боги описанные в древних эпосах и легендах воюют нашим современным оружием это те самые боги которые посылают хороший урожай и вообще творят всяческие чудеса или какие-то другие не торопитесь отвечать это был вопрос чтобы подумать на досуге также хочу отметить еще одну особенность многие легенды рассказывающие о существовании в далеком прошлом великого и катастрофического конфликта указывают на места где эти события имели место. И оказывается, в основном это сегодняшние пустыни типа Сахары или малозаселенные места типа Сибири. Вопрос в том, как образовались эти пустыни. Они вполне могли появиться в результате ядерных взрывов огромной мощности, которые уничтожили не только население этой местности, но и все проявления животного и растительного мира. А радиоактивные вещества, созданные в этом процессе, стерилизовали эти области своей радиацией на сотни лет. Ибо сегодня в этих пустынях, уже наблюдаются некоторые проявления жизни, и то, что растет и живет там, выживает с огромным трудом, несмотря на появление ряда адаптивных свойств. Возможно, в легенде о хорусе есть доля правды, и проклятие, посланное на Землю людей, было проклятием радиоактивного заражения. Можно было бы подумать, что версия, представленная в этом фильме, необоснованная или даже фантастична, если бы в этих бесплодных ныне местах не было бы следов цивилизованной человеческой жизни. Можно утверждать, что незапамятных времен эти земли были враждебны человеку и человеческим поселением на них. Но это не так. Во всех пустынях были обнаружены руины очень старых, почти бесформенных городов. Но все они имеют следы очень высоких температур, покрытые пузырями того же типа и формы, которые наблюдались в Россиме после взрыва американской атомной бомбы. Многие геологи утверждают, что ряд пустынных регионов, которые в настоящее время находятся на юго-западе Соединенных Штатов, включая части Калифорнии и Аризоны, пустыню Сонора, большой бассейн между Сьерра-Невадой и горами Васад, а также пустыни Махавы, Гила и Йома на юге с грозной долины смерти. Эти территории не были образованы естественными силами природы. Тем более, что по сообщениям американской прессы, засушливые штаты, особенно Аризона, одну за другой строят дамбы на реке Колорадо для освоения этих территорий. В основе современных оросительных каналов лежат старые ирригационные сооружения, по технологиям внимания древней Индии о чем свидетельствуют остатки древних построек на реке вот что сказал по этому поводу профессор Альфонс Габриэль цитата в пустыне можно найти колодцы которые существовали с незапамятных времен часто шахты бывают невероятно глубокими в некоторых случаях более 100 метров и трудно понять как людям удалось построить их с помощью своих примитивных инструментов с момента открытия подобных мест в Верхнем Египте с разбросанными остатками инструментов поиски были также начаты в различных пустынях земли этот поиск был успешным особо богатой сокровищницы находок оказалась пустыня Сахара также и некоторые части пустыни Гоби однако удивительно что эти древние следы человеческой культуры так многочисленны именно в пустынях то есть в местах где нет ни капли воды ни пастбищ не условий для жизни на сотни километров как это могло случиться как люди попали в этот мир противостоящей жизни конец цитаты в различных древних текстах присутствует описание ядерного оружия и эти источники без всякого стеснения заявляют что ужасная резня человечества уже произошла на земле разница в трахтовках состоит лишь в том был ли конфликт чисто земного происхождения или в нем участвовали гости из космоса вооруженные передовыми знаниями и технологиями Современному образованному человеку кажется маловероятным, что пришельцы применили бы такие решительные меры против первобытных, нецивилизованных жителей Земли, вооруженных только каменными орудиями труда, луками и стрелами. Или все-таки жители Земли были цивилизованные и воскоразвитые? Или же инопланетяне были вовсе ни при чем? Многие официальные историки много раз отмечали в многочисленных древнеиндийских эпосах удивительные упоминания и намеки на современные достижения нашей цивилизации такие как атомная бомба, ракеты, химическое оружие и средства массового уничтожения. Исключительно большое количество таких описаний можно найти в древнеиндийских эпосах, например, Махабхарата, Сиданта Чарамани, Бритхатх Сахатха и другие. Они представляют собой сборники знаний о религии, мире, обычаях, истории и легендах о богах и героях Древней Индии. В этих текстах очень точно переданы многие моменты, такие как гелюцентрическое движение планет законы гравитации звезды в млечном пути суточное осевое вращение земли кинетическая теория энергии и теория атомной структуры вообще физика химия ботаника зоология отношения между людьми и прочее что говорит о существовании реальной основы этих произведений и не позволяет однозначно и бесповоротно квалифицировать эти древние тексты как вымысел или фантазию также известно что некоторые древнеиндийские философы их ихние школы проводили сложные вычисления в области атомной физики в качестве предмета своих обсуждений. Например, определение времени, которое требуется атому, чтобы пройти через единицу объема. Это пример одной из наиболее простых тем исследования. Все эти эпосы часто называют индийской илиадой, хотя та же Махабхарата, в семь раз больше илиады и одиссеи вместе взятых, Содержит 200 тысяч стихотворений. Считается, что она написана около 1500 года до нашей эры, но охватывает события гораздо более ранние. Впервые она была напечатана на санскрите в 1834 году, а затем переведена. Большая часть Махавхараты посвящена военной деятельности, в которой участвуют боги, полубоги и люди. В ней подробно описываются вспышки огромных огненных шаров, а также вызванные ими бури. Последствия этих вспышек приняли форму классических симптомов лучевой болезни, вызывающих потерю волос, рвоту, диарею, слабость и в конечном итоге смерть. Среди обычных изображений боевых действий есть подробные и прямые отсылки на легко идентифицируемые теперь оружия, такое как артиллерия, огней Астра, ракеты, боевые самолеты, Вимана, радар, дымовые завесы, ядовитые газы, Таштра, выводящие из строя газы, (маханастра), ракетные аппараты и ядерные боеголовки. По мнению некоторых исследований, Махабхарату написали англичане в середине 19 века. Возможно, так и есть. Спорить не буду. Более того, наверняка при переписывании в Махабхарату добавили всякую ботву и мусора и убрали нечто действительно ценное. Однако, за всей завесой сказочности четко проглядывается основная тема. Сейчас не буду ни с кем спорить и ничего доказывать, а просто предлагаю вам, дорогие зрители, задуматься. Кто бы и когда не написал Махабхарату, откуда в 19 веке авторы знали о существовании таких военно-технических машин и знали описание ядерного взрыва а если не знали то как настолько точно в сравнении с современными аналогами они их описали изображая битву между древними армиями дрона парва одна из книг Махабхараты рассказывает о битве в которой ракетные взрывы уничтожают целые армии в результате чего Толпы солдат солдата, также кони, слоны и оружие уносятся великой бурей, как сухие листья деревьев. Древний летописец добавил к этому описанию комментарий: цитата Они выглядели так же чудесно, как прящие птицы, как птицы, летящие с деревьев. Конец цитаты. В тексте также изображен характерный гриб ядерного взрыва, который сравнивают с раскрытием гигантского зонта, а описание заражения пищевых продуктов, выпадение человеческих волос и необходимости тщательно мыть тела людей и животных для предотвращения болезней или смерти это минуточку современный поворот в этой древней легенде вот отрывок из махавхараты рамаяны и махавитра чариты которые описывают битву цитата молния взорвалась со всей мощью мира сияющий столб дыма и огня ослепительный как 10 тысяч солнц поднялся во всей своей красе было неизвестное оружие железная молния, гигантский вестник смерти, который обратил всю расу в ришни и анднахи в пепел. Тело было так обожжено, что его невозможно было узнать. У них выпали волосы и ногти. Их керамика без видимой причины рассыпалась, и все птицы побелели. Через несколько часов вся еда была отравлена. Чтобы спастись от этого пожара, солдаты бросились к ручьям, чтобы вымыть себя и свое снаряжение». Конец цитаты. Последствия действия этого супероружия описаны следующим образом. Цитата. Налетел вихрь. Солнце как будто повернулось. Мир, опаленный огнем, казалось, был в лихорадке. Слоны и другие наземные животные, обожженные энергией этого оружия, бросились в бегство. Даже вода была такой горячей, что существа в них начали гореть. Солдаты врага падали, как деревья в бушующем пожаре. Огромные слоны, обожженные этим оружием, падали на землю, издавая дикий рев боли. Другие, обожженные огнем, разбежались во все стороны, как среди горящего леса. А лошади и повозки, сожженные энергией этого оружия, были похожи на верхушки деревьев, сгоревших в лесном пожаре. Конец цитаты. В книге Карна Парва даже указаны размеры оружия. Стрела смертоносна, как посох смерти. Ее размеры три локтя и 6 футов. То есть три с половиной метра. Обладая силой удара молнии Индры, стрела была разрушительной для всех живых существ. Также есть примеры точных и реалистичных описаний ракетостроения и авиастроения. Только Махабхарата содержит 230 стров, посвященных описанию принципов построения летательных аппаратов ВИМАН и других устройств и аппаратов. Самаранга Сутрадхара обсуждаются преимущества и недостатки различных типов самолетов, как с точки зрения их относительной способности и скорости набора высоты, так и метода посадки здесь также обсуждаются типы топлива и строительные материалы а именно различные виды древесины легких металлов и их сплавов другой древнеиндийский классический эпос рамаяна описывает вид сверху во время полетов бога рамы и его супруги ситы из шри-ланки в индию эта точка зрения описана настолько подробно что автору кажется невозможным не наблюдать ее самому сверху кроме того древний самолет был показан удивительно современной манере неудержимой в своем движении Восхитительная скорость, полностью управляемый, с комнатами, оборудованными окнами и отличными креслами. В то же время мы находим в этих работах постоянную озабоченность опасностью применения ядерного оружия. В Махабхарте есть стихи, которые, если игнорировать их архаичный стиль, могли быть написаны на их знаменах тогдашними борцами за мир. Вы, жестокие, злые, опьяненные и ослепленные гордостью своей железной молнии, станете разрушителями собственного народа. Рамаяна предупреждает, что стрела смерти настолько мощна, что может уничтожить всю землю в одно мгновение, а ее ужасный поднимающийся звук среди пламени, дыма и пара является посланником смерти. Наконец, Бадха описывает экологические последствия использования таких бомб. Цитата. Внезапно появится какое-то вещество, похожее на огонь. И даже сейчас пузырящиеся холмы, реки, деревья, а также всевозможные травы и растения в движущемся и неподвижном мире превратятся в пепел». Конец цитаты. Индия не единственная страна, где существуют легенды и записи о древней ядерной катастрофе на Земле. Такие повествования встречаются в Китае. Раймонд Дрейк утверждает, что в Финшинь-Янь-И есть описание событий, очень похожие на события в Махабхарате. Противоборствующие династии боролись за господство над Китаем, им помогали иноземные посетители с применением оружия, напоминающего самое страшное из известных нам. Война велась ослепляющими лучами, огненными драконами, огненными шарами, блестящими жалами и молниями. Из описаний становится понятно, что у воюющих сторон было устройство наподобие сегодняшнему радару, которое позволяло им слышать и визуально наблюдать за объектами на расстоянии нескольких сотен километров. Американский этнограф Бейкер нашел у канадских индейцев легенду о том, что когда-то на юге были великие леса и луга, среди которых были большие освещенные города, населенные людьми, которые летали в небо навстречу молнии. Однако позже появились демоны и все города были разрушены. Остались только руины, которые сохранились до наших дней. Эти легенды происходят из района вечной мерзлоты канадской тундры на крайнем севере. Они относятся к древним эпохам, когда климат нынешних полярных регионов сильно отличался от современного климата. Традиция канадских индейцев напоминает легенды, существующие у майя и ацтеков, о городах, в которых не включали свет днем и ночью. По преданиям мая эта земля, ныне юго-запад США, королевство смерти, есть только души, которые никогда не перевоплотятся, но давным-давно он был населен древними человеческими расами. Существует большое сходство с легендами о массовых убийствах и разрушениях из разных уголков земного шара. Вспомним хотя бы бога Зевса из греческой мифологии, бросающего гром и молнию, или бога Тора из скандинавской мифологии, владеющего молотом и также управляющего молнией. Если бы в наше время произошло событие мирового масштаба, более губительное и гораздо более разрушительное, чем во время Второй мировой войны, тогда можно было бы ожидать подобного эха в мифологиях народов мира. Есть часть до сих пор не исследованной пустыни Гоби, которая скрывает множество тайн под своими песками. Точно так же в Индии, в долине реки Инд, где когда-то процветала великая цивилизация, сегодня располагается пустыня. Пустыня также является большой территорией на юго-западе Соединенных Штатов, которую майя называли Королевством Смерти. В Египте гор проклял земли Сета, и на протяжении тысячелетий огромные области Северной Африки, включая Сахару, это пустыни. То же самое верно и для большей части Ближнего Востока. Великие города Вавилон и Шумер, разрушенные, теперь лежат под зыбучими песками. Большая часть Австралии также является пустыней, а ее коренные народы вовсе не кажутся потомками некогда цивилизованной расы. Далее цитата из книги профессора Альфонса Габриэля исследователя пустынных мест в некоторых районах пустыни когда в горах идет сильный дождь вода и ил оползают до берегов мелкого озера эйр это напоминает период когда эти районы были более влажными когда там жили гигантские кенгуру и гипродонты размером с носорога о чем говорится в легендах аборигенов однако даже аборигены кажутся бояться этих мест и предсказания связаны с большими трудностями потому что есть зона на национальном языке под названием Нареклинание что означает место смерти и разрушения. Конец цитаты. Легенды и мифы говорят о древнем оружии, очень напоминающем современные ядерные ракеты. Другие сообщения напоминают математические расчеты ядерной физики. Но не только устные предания, священные писания или надписи в храмах и местах древнего поклонения вызывают интригующие и убедительные сравнения. Обнаруживаются все новые и новые удивительные факты и материальные следы. Во время ядерных испытаний, проводимых в наше время в пустыне Гоби и в пустынных районах нью мексика песок пустыни застекловывался в результате очень высоких температур, вызванных ядерным взрывом. Чтобы вызвать стеклование песка, необходимы очень высокие температуры, которые невозможно получить при взрыве обычных взрывчатых или легко воспламеняющихся материалов. Такие температуры можно получить в термоядерных процессах. Между тем... Еще при подготовке полигонов в пустыне Гоби китайцами были обнаружены участки остеклового песка, которые существовали задолго до того, как Китай начал проводить там свои испытания. Такие области также существуют в Калифорнии, и официально считается, что загадочные стекловидные тектиты, обнаруженные в песках пустынь Северной Африки и Ближнего Востока, образовались в результате вулканических процессов. В древнеиндийском тексте «Самарская сутрадхара» ясно упоминается использование биологического оружия в далеком прошлом. Особенность, называемая самхара, использовалась для того, чтобы вызывать болезни среди вражеских солдат. А другая, маха, вызывала онемение и пролечь. Фюнчен Йон И упоминает биологическую войну в Китае. И снова в этих текстах мы находим описания, удивительно похожие на современные. В связи с этим возникает вопрос, можно ли быть абсолютно уверенным в том, что некоторые современных болезней, от которых страдает человечество, не были искусственно вызваны в прошлом. Есть много болезней, которыми страдают исключительно только люди, а животные нет. Не могли ли они возникнуть в результате древней разрушительной бактериологической войны, масштабы которой вышли из-под контроля воюющих сторон? Известный биолог Леонид Александрович Шерксов отмечал, что вирусы, которые теперь рассматриваются как представляющие промежуточную стадию между живым и неживым, органическим и неорганическим миром, ведут себя в неактивном состоянии как кристаллические вещества, а в активном состоянии как индивидуумы они воспроизводятся и демонстрируют осознанные действия. Им не обязательно возникать на заре жизни на Земле, тем более что они демонстрируют высокую степень специфичности хозяина, что может указывать на их относительно недавнее происхождение. А теперь давайте вспомним вопрос, который я задавал в начале фильма про войны богов. Есть один интереснейший факт, тесно связанный с ядерной трагедией в доисторические времена. Это росписи на стенах пещер и скал, разбросанных по всему земному шару эти картины изображающие фигуры так называемых инопланетян в последние годы приобрели мировую известность а особая популярность началась с публикации книги эриха фон Диникина транспортные средства богов одна из самых известных картин это вырезанная на скале огромная фигура она была обнаружена на плато тасселин аджер в пустыне сахара и названа великим марсианским богом этот набросок поразительно напоминает фигуру в костюме космонавта на площади плато есть и другие похожие рисунки. На одном из них изображена идущая группа из четырех фигур, одетых в костюме космонавтов, головы которых покрыты луковичными шлемами. Подобные рисунки были обнаружены на разных континентах. Например, к югу от города Фергана в Узбекистане есть наскальный рисунок, на котором изображена фигура, голова которой окружена кольцом, от которого исходят лучи. Это кольцо очень похоже на шлем, который носит водолазы, только с антеннами. Рисунки, обнаруженные в итальянской Валькамонике, представляют собой почти идентичные фигуры. Чужие силуэты также были найдены на плоских стенах скал в Австралии. Японские статуэтки Догу периода Дземен очень похожи на фигуры на скальных рисунках других регионов. Они вызвали большой интерес, поскольку изображают людей в какой-то защитной одежде и шлемах со странными очками. Японский эксперт Исао Вашио описывает наряд Догу следующим образом, цитата, «Перчатки прикрепляются к предплечью с помощью галстука, а очки можно закрывать и открывать. Наверное, по бокам фигурки прикреплены рычаги, не предназначенные для регулирования их положения, а корона на шлеме действует как антенна. Устройства на внешней стороне одежды не являются декоративными, это устройство, позволяющее автоматически контролировать и регулировать давление в костюмах». Конец цитаты. Все эти рисунки и фигурки теперь ассоциируются с инопланетянами и представлением о том, что нашу планету в далеком прошлом посещали гости из других солнечных систем. Фактически они могут представлять так называемых небесных богов, тем более что рисунки инопланетян часто сопровождаются летающими дисками, сферическими аппаратами или другими летательными аппаратами. Однако есть и другое не менее правдоподобное объяснение, основанное на иной интерпретации найденных рисунков. Вполне очевидно, что художник просто изображает людей в одежде, защищающей от агрессивного воздействия внешней среды. Одним из таких воздействий может быть, например, радиоактивное заражение местности. А почему бы и нет? Ведь большинство рисунков инопланетян обнаружено в сегодняшних пустынях. В фильмах ранее и даже сегодня выдвигалась версия, что первопричина возникновения пустынь является использование ядерного оружия в этих областях. Поэтому даже сотни лет спустя эти регионы показывали относительно высокую степень радиоактивного излучения. Следовательно, рисунки могли быть сделаны позже потомками жителей этих мест, которым удалось пережить катастрофу. Они видели людей, прибывающих либо из подземных убежищ, либо из зон свободных от радиоактивности. Возможно, на летательных аппаратах, которые прикрыли защитными костюмами. Появились для осмотра местности изучение степени загрязнения и оценки степени ущерба. Не спорю, на некоторых из этих рисунков вполне могут быть изображены пришельцы из космоса. Однако... Кажется неправильным игнорировать возможность того, что жители Земли носили защитную одежду в качестве защиты от радиоактивного заражения. Ибо, если бы пришельцы были так тщательно защищены от нашей земной среды с помощью полностью изолирующих космических костюмов, это означало бы, что они не могли бы дышать атмосферой Земли или выдерживать температуру на поверхности Земли. И такая картина космических богов полностью противоречит тому, что мы видим в мифах и легендах. Мифические боги Египта, Греции, Индии, а также Мая, инков и ацтеков никогда не писались как носящие защитные костюмы. Следовательно, они были либо земными, либо пришельцами, чья физиология была настолько похожа на физиологию землян, что и не требовали защитные костюмы. Когда программа Аполлон была успешно реализована и большинство результатов исследований было объявлено, оказалось, что есть факты, которые могут указывать на то, что не только Земля, но и часть нашей Солнечной системы были разрушены ядерной войной. А описание способа ее ведения, меры и последствия которые были разбросаны по преданиям различных народов, в том числе в библейской традиции. Про войну в космосе будет следующий фильм, а сейчас позвольте еще несколько сопоставлений. В апокалипсисе святого Иоанна, глава 12 стихи 7-9, мы читаем, цитата, «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом Сатаною, обольщающий всю вселенную на землю, и ангелы его низвержены с ним. Конец цитаты. Книга Бытия дает нам описание причин всемирного потопа. Глава 6, стихи 6-7. Цитата. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человеков до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Конец цитаты. В рассказах и легендах, существующих в разных уголках земного шара, подробно представлены распри и катастрофические войны. Есть упоминания о спорах между богами, которые заканчивались жестокими битвами иногда даже заставляя земную кору вибрировать. Астеки приписывали процесс создания первых людей паре богов Аметикухли и Амесуэталь, которых вскоре были свергнуты более молодыми и более активными богами. В Ассирии распри между богами сопровождались такими ужасными звуками, что весь мир наполнялся ими, а горы рушились. Греческие мифы содержат аналогичное описание. Легкая, понятная легенда гласит, что Уран – символ неба и межпланетного пространства, оплодотворил свою супругу Гаю Землю. Но от этого союза родились противные монстры. Их отец был поражен и напуган и отправил их обратно в трубу матери, что, видимо, было еще одним способом выразить мысль, что они были похоронены, и теперь мы находим их как ископаемые останки. Как видите, друзья, древние легенды и мифы не лишены здравого смысла и имеют вполне научное обоснование. Но иногда, чтобы увидеть логику, нужно взглянуть на знакомые вещи под другим углом. На этом я с вами не прощаюсь. Наше повествование не закончено. Далее будет рассказ про события в космосе. Благодарю, что досмотрели фильм до конца. Всего вам доброго. До скорых встреч.